Ну что, еще раз здравствуйте. Мы сегодня пишем красивый пейзаж. Нам понадобится какая-нибудь крупная кисть. Big, uh, like Стро... Строительная кисть удобна для старта в картине. Но ну, у кого нет строительной кисти, благородные кисти тоже подойдут. They can use noble Смотрим на палитру. Я взял белило. I took white color. Разбавитель. Розовый. Color. Полностью избавимся от белого холста. We kind of destroy, uh, white color on замес, понятное слово, замес. Микс, mm -hmm. uh, да. с розовым. White pink. White again. Red again, pink. Смесь с розовым. Kind of like intense sourcing. Количество краски. <laughs> And amount of color. Желательно такое, It's kind of like you need to use... чтобы краска лоснилась на холсте. Положить на холст нужное количество краски of paint, of необходимо для красивой растяжки из одного цвета в другой Розовый в картине является каркасным цветом. Oh, Чтобы определить, что мы положили достаточное количество краски, to sure we color, мы мастихином we take a knife, and давим краску we put it very не бреем. No, shaving, like it. Давим. But push it. Лишнее сдавливаем. Extra onto the knife. И на палитру. And put it back into the В правой руке у меня тряпка. Right, uh, Пусть рука привыкает к ней. An arm be used to, to use it. Я частенько Вытираю маститин. Um, uh, Покажи палитру. Сдвигаю краску на край. Может еще пригодится. Maybe I will use it in the future. Желтый цвет заката нуждается в розовом оформлении. Yellow color of a sunrise needs some extra pink uh, color around it. Берем белило We take white. и желтый. And От линии горизонта вверх. Uh, Наштриховываем. Штрихуем. Светлый, желтый. Uh, light, Белило и желтый. Слабо нажимаем. Возвращаемся к мастихину. Take, again. И снимаем лишнее вещество. На палитру. Рабочая часть палитры. Here is the main part of our зачистил. I it. Подтер, вытер, as, зачистил. As you can Снова берила. Разбавитель. Spinner. Ультрамарин. Ультрамарин. Синий цвет. Отсюда на розовый спа желтый идет отсюда голубой голубой so, uh, can... also... или синий is Здесь я положил мало вещества. Добавлю. Добавлю. But I'll add some more. something that it can push into the